Стоит ли отправлять героев С-класса в очевидную ловушку? Это нехорошо. Хирург. Руководство Ассоциации Героев в самом деле испугалось монстров. Мой долг. Итак, глядите! Ну как вам? Ты чё делаешь, Черноблеск?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 Тогда я покажу тебе силу царя зверей. Блин, я тут земли немного набрал. И ты меня слушаешь? Погоди, сейчас землю вытрясу. Закончил? Секунду. Вот. Все закончил. Ну тебя похоже вот. Да, иногда попадаются слишком длинные. А это какая-то поникшая, прям как я. Нет, ну, она вкус неплохая. Я не хотел этого говорить, но я тоже об этом подумал. так хорошо и так тепло это воскресенье создано для смотри мы почти пришли а кто-то ожидает нас так доброе утро почтенная майн а... Почтенный майна, но он и выдал. Слышь, Лю... Суперсима, отличный пас! Ага. Все-таки расстояние тут понять трудно. И если честно, мне отчасти повезло. Слушай, давай ты не будешь реагировать, как Хината. А? Я всем говорю, что мне совсем-совсем не интересно. Вот так. Ну да, если играть во всякую порнуху. Осторожней! Если играть во всякую порнуху, как я, то начинаешь верить, что девчонки сами готовы на тебя прыгнуть. Нана, -на, удачи тебе. Неужели его сбила машина? Глупый енот. Кагу, хоть бы отвернулся. Будь хоть немного хитрее. Кагу, Пошляк! Очень вкусно. Спасибо. Я так рада. Победитель определен. Хорошо, что поставил на лин. Итак, а теперь жаркое хины. Приятного питья. Довольно необычное жаркое от Хины. Будто кровавое месиво в миске. Какое же это жаркое на вкус? О, простите, наверное, мне лучше звать вас не по имени, а начальник. Простите. Ну, вперед. И испугаешься такой мелочи? Работы не жди. Начинай там оттирать. Но я тоже первого уровня и без оружия. Дай хоть отдышаться! Что? С одного удара? Неужели это кипарисовый посох героя? Ага, раскатала губу. У Фельза повсюду есть глаза. Через это мы постоянно с ними на связи. Господин Фельс, так вы тоже монстр? Нет, Фельс, человек. Если точнее, был человеком а? Позвольте вам показать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! <клёвый> монстр Спарт! Не тряси его, Ханадори. Я не вижу повреждений, но он, наверное, ударился головой. Если у него сотрясение, нужно охладить голову. Но у меня в этом мало практики. Единственное, что мы можем сделать, это... ...использовать темное разрушение и секретную технику. Витер Билибун! Вот уж нет! Не знаю, что это, но это точно не то, что нужно! Кирису, Довольно. Мне уже пора идти. Нужно подготовить материалы к проекту. О, Кирису, у вас ниточка... Простите. Вот это да, Кирису, вы идеально воспроизвели фирменную сцену перевоплощения девочки волшебницы. Камень, ножницы, бумага решала, кто готовит баллоны. Какие баллоны? Баллоны с воздухом для дайвинга. А, вы про эти? Мы это решали с помощью игры. Ну и? Что ну и? Голые то вы как оказались?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 Опоздала. Слишком долго переодевалась. Тамаки проходила обучение сестер. Ну, я же все-таки из первой. Но я впервые упакую кого-то. Постарайся. Есть. Сейчас и начнем. <связь> ну почему? Ну и как все через низ соскочило? И почему головной убор остался? Спасибо вам большое. Кстати, насчет твоего имени. Как насчет ведьмы Пепла? Почему именно так? Из-за цвета твоих волос. Слишком уж простая причина. Вы так не думаете? А мне кажется, что классно. Кстати, а почему вы ведьма звездной Пыли? Потому что это круто звучит. Гинза! Что? Прошу, позвольте помочь с вашим зооподозином! Госпожа, не решайте это сразу! Нет, я уже решила. Судьба привела меня к вам. Что бы вы ни сказали, я не передумаю. Поэтому могу я остаться с вами. Не со мной! Он ответит на все молитвы, связанные с мышцами. Да, достаточно бесполезный бог. Да ну, как раз идеально для нас. Ну, наверное. Но что-то я не горю желанием туда лезть. Уго.